Приветствую вас, дорогие телезрители, с вами ваш любимый психолог Виталий Миллер. Напоминаю, что если вы хотите задать мне вопрос и главное получить на него ответ, заходите в группу Центр Красноярск в Фейсбуке или ВКонтакте и пишите свои вопросы. И тогда вы точно получите на них ответы. Ну а если вы не успеваете к экранам телевизоров или находитесь за пределами города Красноярска, а все-таки хотите смотреть на нашу передачу, тогда качайте на смартфон приложения Пирс ТВ и смотрите нас там с большим удовольствием. Ну, по традиции начну с письма, пришедшего ко мне в личную порчту. А, ну, Телезитец спрашивает, хотя у меня в почте, почему одни дети успевают учиться без проблем, а другие нет? Какие основные факторы, влияющие на успеваемость? Ну что, я думаю, что в преддверии 1 сентября это очень актуальный вопрос. Поэтому мы его и выбрали. И чтобы более обстоятельно и подробно его разобрать, пригласили в стулью Наталью Селинскую, психолога, основателя Союза психологов города Красноярска. Добрый день, Наталья. Здравствуй. Мы с Натальей давно знакомы, поэтому будем работать на «ты». Угу. Ну что, Наталья, есть у меня такой вопрос к тебе. Почему? Вот, вот причины в одного ребенка есть способности и желания, а у другого нет. Ну, почему-то не хочет учиться. Как, какие факторы на это вообще влияют? Uh -huh. Ну, на самом деле факторов очень много, и мы можем с тобой, наверное, в это время обсудить самые основные. И, как всегда, факторы делятся на внутренние и на внешние. Если мы говорим про внутренние факторы, это, например, такие, как... Что по генам передалось ребенку? Как он рождался? То есть тоже влияет как ребенок рождался, так, собственно говоря, у него может вообще сложиться ассоциация с понятием, что такое жизнь. Как ребенок, какие заболевания перенес, там, травмы и так далее. То есть, как он справляется с нагрузками, выносливость и какая нервная система, как сформирована эмоционально-волевая сфера. Вот это и есть внутренние факторы. Внешние факторы ⁇ это то, что находится у нас... Вокруг, и вокруг это и в семье, и в школе, в классе. Соответственно, мы говорим это и про атмосферу в семье, и про отношение к ребенку Ну, не только в семье, но и в школе, да даже в детском саду, собственно, да, и оттуда формируется тоже у нас много чего. Также мы говорим про отношения со сверстниками, как ребенок себя позиционирует и вообще как он себя чувствует, в среде, в семье, со сверстниками, с учителями, и как он себя воспринимает, кто он, какой, какое у него убеждение о самом себе сформировалось. Ты вот. правильно понимаешь, что на самом деле успеваем зависеть, ее можно понять не только, когда уже ребенок стал учиться, но еще и заранее до этого. То, как Конечно. он в этой среде возникает, Конечно. так родители с ним общаются, как он себя в этой среде проявляет. Ну, понятно, да. да. Ну что ж, а вот так вот тогда в этом ключе, что нужно знать родителям, вот что важное нужно им понимать, знать, уметь, угу. что напрямую от них зависит, чтобы вот их ребенок реально был достаточно успешным в обучении в школе. Угу. Ну, здесь, конечно, много чего у нас влияет. Я также скажу об основных вещах, потому что э, мы можем говорить как э, о личном примере, который... Про обучение в школе, например, родители требуют выполнения домашнего задания, хотя папа говорит сам, что у меня у самого там двойки-тройки были, да, но ты учись. То есть вот пример, который… Он... Я не курю, но ты кури, не кури. я да. курю, но ты не кури, да? Да, да, и при этом он затягивается, курит и говорит не курит. Да, да, да. получается, как пример срабатывает на подсознание, а то, что мы говорим, это уже не так воспринимается, как то, что ребенок видит. То есть родителям нужно понимать, что они дают своим образом жизни, своим отношением к обучению. Родителям нужно понимать, какая закладка у ребенка формируется вот в годы до школы. Нужно знать, конечно, о том, об особенностях ребенка. И если есть у родителей такая ценность, как воспитать и вырастить успешного ребенка, угу. то нужно... Желание, наверное, у всех есть, а вот ценность, да, наверное… Да, да. Многие могут говорить об этом, но мало кто делает. Я хочу, но ничего не делаю. да. да. да. И... Такие родители, они просто понимают, что есть определенные этапы, есть определенные стратегии воспитания успешного ребенка. Но это же нужно применить к своему, учитывая его способности, его возможности, его особенности личностные, его эмоциональные особенности. То есть вот это... Но это мы с вами понимаем, как да. коллеги, да, эти вот эти особенности личности, там, особенно ребенка. Вот я точно уверен, что родители, большинство из них, не психологи. Да. Но не все должны делать только родители, и не думать, что э, они знают все. А что и парень? Пускай приходят в гости, да, разбирают да. с этими, мы да. им покажем, расскажем, обозначим, ну и, наверное, направим. Да. Для этого же мы и созданы. Да. Но однозначно есть степень ответственности как у специалистов, так и у родителей. Ну, конечно, Поэтому... да, да, да. Да, кстати, вот, хороший вот этот вопрос. А какая вот эта вот ответственность? Между там, учителем, ребенком, угу. родителем в этом образовательном процессе они как-то разделены, у -у -у -у. или как кто-то один должен за это отвечать, ну в смысле этот ученик, да? Ну флаг, в Друзья, очередь... говорит, я могу. В первую очередь мы же говорим о том, что ответственность за разные вещи идет. Мы разделим за что ответственность? Ну, за мотивацию к обучению. А давайте пока про родителей скажем. Про а, родителей. Да, вот. Про родителей тогда это, в общем-то, как раз про мотивацию к обучению. Ага. Это как раз про то на формирование убеждения о себе, ребенка, о своей успешности, формирование самооценки. Это про формирование его здоровья, естественно, про выносливость, про то, как он себя чувствует и и физическом, эмоциональном плане, и э, формирование ожиданий от ребенка, что они, во-первых, заложили в него как личность, да, какой ты, и формирование, э, что ты сделаешь, то есть если мы говорим, что ребенок, с, э, вот прям ожидаем, что ты будешь только отличником, по-другому нам неинтересно, а он не тянет. Это то, что родители должен знать, что нужны его претензии к ребенку, притязания, должны совпадать с возможностями этого ребенка. Однозначно. И претензии – это, в общем-то, дело в родителе, а не в самом ребенке. Да, я лучше сделаю себя в детстве, решать свои вопросы. Понятно. И как эту мотивацию вот привить, порой, каких-то рекомендаций можете сказать, чтобы ребенок хоть как-то понимал, зачем он в школу-то ходит? Ну, однозначно, э, на уровне личности мы не оцениваем с минусом, mm -hmm. мы оцениваем только в плюсе, на уровне поведения мы оцениваем и так, и так. Ну, то есть, ты вот такой замечательный, но сделали твой поступок, да, вот так-то. То есть, мы не откладываем, скажем, в нем, вот как знаете, дырки в заборе, забить гвозди, ды, э, вытащить их, а дырки останутся. Есть, я всегда предлагаю встать туда цветы. Цветы, да. Очень хорошо. То есть, получается, мы взращиваем ресурс в ребенке на то, чтобы он справлялся. Вот, это как раз о том, опять, что нужно знать, прежде всего, родителям. Родители, если вы говорите своему ребенку, что он неудачник, угу. что он там никто, он никчемный, то, скорее всего, он будет о себе думать точно как неуспешным. А если вы говорите, что я в тебя верю, ну, не требую, да, так, а я надеюсь, что ты... Получ... Ну, я думаю, что у тебя получится, да, попробуй. У меня какая-то внутри есть подсказка, да. То есть, в это вот... Уверенность, что ребенок может, я думаю, что важно передать эту уверенность и самому ребенку. Только здесь есть тонкая да. грань. Отлично. Когда мы прям больше вкладываемся, чем ребенок, говорим, ты можешь, давай, давай, у тебя все получится. То Жесть. ребенок чувствует подспудно, что где-то он не тянет, что у него не хватает собственного ресурса, что родители пытаются ему вложить. То есть выглядит вроде Мы-то ждали, а да. ты-то обделывался, да? Понятно. Хорошо. А какие трудности или проблемы не надо решить родителям самостоятельно, а реально нужно обращаться специалистам? Вот, тот, где им, ну, не их как бы зона-то? Ну, не их зона, однозначно, а, диагностировать какие-то а, соответствия уровню развития. Однозначно. В этом нужно образование. Не, нужно а, понимать, где родитель не сможет объективно посмотреть со стороны на проблему, на ситуацию, на своего ребенка, а это сделает специалист. Вот. Я думаю, что вот эта грань, да, очень часто же родители путают, а, ну, грубо говоря, не просто даже усталость, а уже загнанность, я бы uh -huh, сказал uh -huh. такой, да, а, с нежеланием ребенка. Но они думают, что он, он просто, да, сопротивляется, ленится, вот, вот так безответственно, а он уже там еле-еле там дышит, они говорят ему. Давай. У меня был случай, да, что у ребенка даже ноги отнимались, угу. что вот да, а занимались. Да. А потом можно удивляться, что есть симптомы про здоровье у детей и, собственно да, говоря, да, да. говорят, что вот... А в чем нужно... заключается сама-то помощь специалиста? Но, во-первых... А давайте увидеть... ответим после этого через минутку рекламы. Минутка полезной информации. Приветствую всех тех, кто присоединился к нашим экранам. Ну и что, с вами ваш любимый психолог Виталий Миллер. И в гостях у нас Наталья Селинская. И тема у нас сегодня – причины и проблемы обучения в школе. Что можно с этим делать? И вопрос, а как может помочь специалист в сложности, когда у ребенка возникают проблемы в школе? Ну, во-первых, со стороны все увидеть, картинку. Он может продиагностировать, он может увидеть саму причину, которую, на которую работает, да? он может увидеть то, что родитель, допустим, считает нормой, и соотнести это действительно с нормами. Для этого действительно нужно образование. Я бы так сказала, господа родители, рыба в аквариуме аквариума не видит, это видит. Только хозяин этого аквариума. Конечно, специалист не хозяин вашей жизни. Но взгляд со стороны дает совершенно другую картину. И поверьте, что иногда нормы, которые вы думаете, что являются ну, как бы, ну, вот, как бы естественностью, на самом деле так, такими не являются. И специалист, конечно, вам поможет это все увидеть с нового как бы, ракурса и понятия разобраться. Спасибо в этом, Наталья. Да. И вот еще такой вопрос. Вы сказали про роды, на что там, что там формируют, да, какие mm -hmm. факторы там в учебе. Там. А как вот роды могут повлиять на обучение в школе? Что там за история такая с родами? Действительно. Роды – это вообще самый первый такой тяжелый, тяжелейший процесс для ребенка, где ему и больно, когда он на потугах выходит, родовые пути проходят. И когда у него, может быть, там с дыханием, то есть ну, с недостатком кислорода иногда бывает. То есть это стресс, это нагрузка. И это такой переходный момент как раз. Я бы сказала, что вот... В процессе рода формируется вообще, когда ребенок появился на свет, та самая ассоциация с понятием «жизнь». Если роды там, тяжело, больно, холодно, там, сразу после родов, да, то жизнь равно тяжесть, боль, страдания. Вот, вот такого плана. И, конечно, это зависит тоже и от мамы, как она роды проживала, как она, что чувствовала, потому что все, что ребенок чувствует в родах, Помимо тех нагрузок, которые на него ложатся, еще и по гормонам передается мамино состояние. Поэтому mm -hmm. очень важно, с чем подходит вообще к этому процессу мама. Ну, я вот что могу сказать по собственному опыту, Ну, в смысле работы со своими да, там, родовыми травмами, и сейчас работа с клиентами, что это все фактически записывается на мышечной памяти. То есть все, что ребенок проходит через родовые пути – находится у них в мышцах, просто в таком жестком, ну, да. все же помните собаки, собаку Павлова, это такой жесткий рефлекс. Если вы к этому не прикасаетесь, то вы много не себе не знаете, не своих детях. Ну, еще я здесь бы хотела бы сказать, да, а родовые это... пути не проходят, да, кесарево сечение. Здесь вообще вопрос встает о том, как ребенок чувствует границы своего тела. Границы вообще пространства, да, они могут быть размыты, они могут быть наоборот жесткие, да. И а, в каком состоянии нервная система, эмоционально-волевая сфера, то, то есть тут вообще Я бы так вопрос. сказал, господа зрители, если было кейсерово-сечение однозначных специалистов на коррекции зоны. Да. Своей, потому что вы своей зоны не чувствуете, значит по чужим топчетесь, и вам это прилетает. Да, а как вот... Э, вот Какие-то есть слагаемые успешности самого ребенка? Однозначно. И э, эти слагаемые формируют родителя. Угу. В первую очередь еще даже до рождения можно сказать, что они уже формируют. Это они формируют себя. Насколько успешен сам родитель. Слагаемых, честно говоря, э, я у себя перечислила больше 30. Ох. Да. Но э, мы можем говорить о том, что сейчас основные, про что эти слагаемые. Это, во-первых, привычка учиться, развиваться. Это привычка э, разворачиваться на успех все-таки и справляться с тем сопротивлением, которое есть. Отлично. Да. Делайте хит. Мы сейчас... Отвечаем на вопросы телезрителей, uh -huh. а чтобы телезрителям было любопытно смотреть до конца, мы развернем все оставшиеся слагаемые успешности успешного обучения. И Татьяна спрашивает, сын первоклассник, кто отвечает за обучение в школе? Родители или учителя? Uh -huh. Ну, вот за ту сферу, которая про мотивацию отвечают родители, за то, что они вложили, за то, как они требуют системы требований. Э отвечают Родители, но чем раньше ребенок, тем больше они отвечают. Но ребенку нужно говорить о том, что он ответственный за этот процесс. И все больше и больше, чем старше, нужно перекладывать а как этот Какую форму ответственности в этом месте? А, ну, как вот, так родителю понять, отвечает он или не отвечает? Ну, делает он то, что надо, или не делает? Вот такая... Ребенок. Не-не-не, родитель. Александр. Да, вот он... Ну, чтобы его замотивировать, он сделал это, все от него возможное, или не вот сделал. По результатам. Конечно, ага. оценки, они у нас бывают не всегда а, прям честно заработанные. да? Они бывают и от отношения зависят, и лотерея может быть, и все что угодно. Но чаще всего оценка это результат работы ребенка и результат его успешности. И еще про.. Сейчас я добавлю, да. да. Я бы сейчас вот спросил про зону ответственности учителя. Да, да. Вот она какая? В чем? Учитель. Ну, собственно говоря, получается, что мы не должны делить ответственность да, на кусочки. Там тебе 20%, тебе 35%. Зона, зона. Вот, вот. просто зона. А именно каждый отвечает на сто процентов за свою часть. Согласен. Вот, часть да, учителя. Да, да. Учитель за то, как усваивает ребенок материал. От этого же зависит... Вернее. Вот я всегда говорю, если ваш учи, учин, ну, ребенок учится, mm -hmm. то есть он не начнет у него справки да, да. о задержке психического да. развития, значит он соответствует тому, что он должен да. это усвоить. Да. Вопросы к учителю. Да. Да. Если он не усваивает, вопросы к учителю. Да, но готов ли учитель да, эту ответственность брать? Это тоже вопрос. Вот я всегда в этом говорю, подождите, а вот, например, вы печете хлеб, не допекли и продаете. Mm -hmm. А потом, ну это, сами, yeah. это, знаете, yeah. в анекдоте, потом после сборки доработать напильником, это не подходит, не то не годится. Ну тогда иди из профессии, ну иди, мети полы, или там придумывай космические корабли. Ну-то не образовывай людей. Да, yeah. yeah. но мало кто признается, что у меня не получается, что это во мне дело, понимаете? Поэтому, <laughs> да, здесь вопрос очень такой, может быть, и не совсем корректный, и всегда удобнее обвинить ребенка. И потому что он ну, может не ответить. И он здесь не самый сильный. Не самый сильный, соглашусь. Я думаю, даже не то, что. Да может быть он и сильный. Он малоимущий в правах да. в этом месте. Да. Потому что когда почему-то э, педагог, ну, скажем, нелесным словом отзывается к, да. к ученику, как бы это в порядке вещей. Когда, не дай бог, ученик что-то так скажем так, удержит границу, да и ответит, да, педагогу, даже так нежно, просто ответит, уже, а в, сколько уже сколько? возникают большие вопросы. Ну что, Татьяна, мы имеем такие вещи, что если... Ребенок не усваивает, то за это отвечает учитель. А если ваш ребенок не учится, то есть не замотивирован, то есть за это отвечаете вы. Да. И вам важно понять, что он, кстати, не учится-то. Это у учителя каменное сердце, его ничего не хочет преподавать. Или вы ему позволяете ну, балду пинать по полной программе, ну, не спрашивая за учебу ничего. Ну, как учится, так и учится. Вот это вот очень важно понять, да. Да, и так бывает, что он вроде как способен, но не делает. Вот это уже больше к родителю. Он способен усваивать сам и берет материал, но… И опять буду хитрить родители, если вы не видите причины, к специалистам, срочно к специалистам. Не стройте из себя ни педагога, ни психолога. У вас нет ни знаний, ни навыка, ни опыта. Ни образования. Ни образования объективной Еще есть вопросы. Какие трудности и проблемы не надо решать родителям самостоятельно, без помощи специалиста? Но на самом деле, хочу сказать, защиту родителей, да, всех понять можно. И каждый опирается на то, что у него внутри. Угу. И если мы будем оценивать вот эту негативную ситуацию, ну мы же сейчас говорим про решение негативной ситуации, то родитель будет отталкиваться от того, что у него внутри. Вот эта негативная ситуация, она не разрулится сама по себе. Как говорят, ой, израстется. Да не израстется точно. И поэтому самим брать какие-то инструментарии, которыми не привыкли работать, да, например, мы сейчас его начнем гонять, сидеть с ним за уроками, считать себя большими учителями, чем в школе. Угу. И мы сами себе психологи, кстати, часто такую фразу слышу, что да, да, да. я же психолог, книжку прочитал и так далее. Нужно, конечно, Довериться, идти туда, кому вы доверяете. То есть нужно посмотреть, как человек работает, конечно. Поэтому не берем на себя ответственность за учителя, за специалиста, который понимает, что с головным мозгом происходит, да, что, какое ну соответствие... И, и более то, чем мы сейчас расскажем, опять после минутки полезной информации. Приветствую всех тех, кто к нам присоединился. Сегодня обсуждаем причины и, проблемы. причины и проблемы обучения в школе. И с нами Наталья Селинская, психолог, которая отвечает на этот вопрос более подробно. И мы тут отвечаем на вопрос, какие трудности и проблемы не надо решать родителям самостоятельно, без помощи специалиста. Мы ну, выяснили, что да, не надо применять технологии, которые там вычислили в какой-то книжке умной, потому что любая технология требует персонализации к конкретному случаю, ну, в смысле, к конкретному ребенку. А, а взять, и вот, я чит, прочитал это, ему помогло, это совершенно непрофессиональное, ну, и еще какие вопросы могут возникать, и решать надо идти со специалистом. Угу. Ну, я бы сказала, что когда мы берем а, какие-то у блогеров, у ну, техники и стратегии, у блогеров, у тех, у которых они поучаствовали на тренинге, они а, занялись саморазвитием, но они не знают ни классификации, ни а, особенностей нормы и патологии, они не знают а, нормы развития, они не знают по периодам, что ребенку сейчас, например, возрастные важно. особенности, да. Есть, секунду, а -а -а. о чем сейчас говорит Наталья? Что э, взрослые люди, ну, эти блогеры, да, или люди, которые занимаются личностным развитием, они уже, как сами э, люди, состоялись, у них процессы взросления уже прошли, а ребенок находится еще в формировании, то есть у него даже не все коры мозга а активированы. И применять те технологии, которые там, ну, хороши для взрослых, ну, там, старше, там, 21 года, к тем людям, которые там, ну, там, 7-12 лет, ну... Бред такой хороший. <связь> ну да, и есть же разные течения, то есть естественное родительство, например, да, там, давайте ребенку свободы. И что мы потом получаем, то есть ребенок, например... Э не может вообще воспринимать рамки как таковые, да? А это человек, он в социуме достаточно сложно адаптируется, ему очень сложно встроиться. Я правильно процесс... слушаю, если ребенок на самом деле уже границы личности потерял, да, там, или рамки, да, скажем так, поведения, то, скорее всего, лучше обратиться к специалисту, да, да. а не применять какие-то методологии по коррекции самостоятельно. Ну да, и э, здесь если уже, э, как сможет родитель э, обеспечить вот эту самую э, посыл, который несет в себе э, специалист, не навреди, могут навредить. Я вот чего тут могу сказать, что родители э, в данный момент, когда у ребенка потеряны границы, вы уже фактически с ним соучастники этого процесса, вы внутри этого процесса, вы тогда уже сами границы не видите. И еще есть подозрение, что, как мы уже говорили, Наталья говорила, да, что э, он копирует вас. Возможно, у вас у самих границ не существует. То есть вы реально даже помочь не можете, у вас навыков это нет для себя, не то чтобы ребенку дать. И я думаю, что с этим еще вот э, с графиком учебы, там, ну вот расписание нагрузки, дня, да, режим. режим нагрузки, да, если вот ребенок, ну как понять, что он э, выдерживает нагрузку, не выдерживает нагрузку, добавить, убавить. Но мы смотрим, если переутомляемость есть, да, то есть ребенок спит э, постоянно, он может, э, как скажем. Быть заторможенным, и он не может быть бодрым, у него прям не хватает на это ресурса. То что, ребенок, очень продумана, у нас система подсознание ведет в болезнь. Вот это часто бывает. Да? Как понять? Да, вот все, что не так, уже сигнал. Поэтому смотрите: если он не бодрый, не веселый, не активный, что происходит? Что, что к специалисту. Да, Смотрите, да. не решайте этот вопрос. Очень легко перепутать утомляемость с линией, очень легко. Там граница очень тоненькая, и ее реально, ну, иметь опыт, это, это находить. Да. Вот. Ну что, Ирина, давайте, не все мы, наверное, это вам рассказали, но как минимум Наталья подчеркнула, что что нужно понимать, чтобы ребенок понимал границы, с этими вопросами нужно идти, с утомляемостью. Что вы там еще назвали? с внутренним оцениванием себя, самооценкой? А, вот самооценкой? Да, личностным, да, кто я, какой я. С, самоопределением. Да. Ну, я Само... думаю, что а, с пониманием, чего там делать в школе-то, да, тоже, наверное, все-таки надо к специалисту там обратиться. Да. Потому И... что большинство родителей спрашивают, вы в школу, зачем ходили? Да. Меня туда отправляли. Ну и какой ну, ресурс гениально. мы даем? То есть в школу либо сам бежит, это тоже ресурс, либо мы его заставляем. Если у нас еще вопросик от Елены, она спрашивает, по каким критериям может судить об успеваемости ребенка? Об успеваемости ребенка, ну, помимо, Коротко. помимо оценок, может вот именно желание учиться, замотивированность, значит, он... Об, Я об, думаю, это обучиться. вообще самый главный критерий. Да. Замотивированность. Да. Ну mm -hmm. что ж. С вами был ваш любимый психолог. Мы сегодня решали причины проблемы обучения в школе. И помогала нам в этом разобраться Наталья Селинская, психолог, основатель Союза психологов Красноярского края. Спасибо вам огромное за ваше Спасибо. участие. Ну а с вами, господа, до новых встреч.